Здравствуйте. Смородина очень рано начинает оживать, у нее пробуждаются почки и поэтому, если не подготовиться заранее, может погибнуть при пересадке весной, весенний период. Вот посмотрите такой вот интересный вариант сделать. Как бы пораньше, пораньше разбудить. Не разбудить, а пораньше убрать снег, но не разбудив смородину. То есть мы берем а, землю, смешиваем с золой и со снегом перемешиваем. И посмотрите, раскидываем вот этот вот питомничек смородины. Вот какая хорошая смородина. Снег 60 сантиметров глубиной. То есть вот по ноге вы можете примерно определить, какой глубины снег. Вот посмотрите, сейчас вот пройду, часть уже прошел, витерский дал, все уже черным-черно. А вот здесь вот еще пока я не проходил, мородинку. Вот. У нас что получается? У нас получается снег, первые весенние лучики, они на темном быстрее... Снег начинает таять, а еще минусовые температуры, а снег уже практически нет. Почва подсыхает, мы ее сможем спокойно выкопать и пересадить смородину. Для зрителей, которые досмотрели до конца, я расскажу один секрет из наблюдения. Если вам кто-то говорит, что смородину очень легко посадить, воткнул и бросил, не слушайте никогда. Надо полностью использовать все агротехнические средства, чтобы вырастить нормальную смородину. Рассаду смородины. И чем лучше у вас будет рассада смородины, тем лучше она укоренится, тем лучше она пойдет. Поэтому следите за посаженной своей смородиной. Используйте все возможные агротехнические средства Инсектициды, фунгициды и подкормку Всем до свидания